В результате ударов азербайджанской армии был уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении Мартуни, дислоцированный на территории оккупированного Ходжавенского района. Об этом репорт сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Дарьяхлы. В результате вражеский полк, понесший большие потери в живой силе и военной технике, был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой о помощи с транспортными средствами для эвакуации погибших, и раненых, отметил представитель министерства.